На дворе середина августа, а это значит, что самые жаркие три месяца плавно подходят к концу. Летний сезон 2022 года не отличился аномальными показателями ни по температуре, ни по осадкам. Абсолютные максимумы не были перекрыты. Температурные показатели августа прошлого года совпали с аналогичным периодом нынешнего. Среднесуточная температура составила плюс 23 градуса. Однако текущий месяц выделяется на фоне остальных дефицитом осадков. За август не выпало ни одного миллиметра. Лето в этом году пришло несколько позднее обычного. И это наблюдалось в том числе в некоторых природных явлениях. Так, например, к нам перелетные птицы прилетели к нам позже. Сейчас же мы также видим некоторый сдвиг да, например, купальный сезон у нас в разгаре, температура в достаточно высокая. Кроме того, сейчас уже наблюдаются некоторые даже фенологические явления. Так, например, из-за избытка тепла уже наблюдаются в отдельных случаях пожелтение листвы. Это пока не массовое явление, но в то же время это наблюдается. В ближайшие дни погодные условия будут определяться антициклональным барическим полем, то есть полем высокого давления, когда облачность не препятствует прогреву земной поверхности. В середине недели через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт, однако он не принесет ожидаемой прохлады и значимого количества осадков. По словам эксперта, согласно среднесрочному прогнозу ближайшие декады, как и сентябрь, характеризуются температурными показателями выше климатической нормы на 3-4 градуса. Согласно долгосрочному, пока еще актуальному прогнозу, сентябрь обещает быть выше климатической нормы по температуре, однако эти прогнозы стоит принимать как вероятностные и, кроме того, они имеют свойство уточняться в последний день предыдущего месяца. Таким образом, 31 августа имеет смысл посмотреть на уточненный прогноз на сентябрь. По прогнозу гидромецентра России среднесуточная температура в ближайших дней составит 28 градусов днем, ночью до плюс 15. Такая погода ожидает казанцев вплоть до пятницы. В этот день прогнозируется облачность с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. В светлое время суток плюс 25 градусов, а в темное – 17. Выходные в столице Татарстана ожидаются не менее знойными. В субботу возможен кратковременный дождь, а в воскресенье будет облачно, без осадков. Карина Саяхова, Универньюс.